Так, всем привет! Сегодня вторник и сегодня у меня первая презентация. Вот так вот я защитила презентацию. И одна из девочек подарила мне подарок через каток. А, Алиночка будет открывать подарочек. 7.35. И в общем-то Алина только пришла домой. Так, ну, новость такая, в итоге я не пошла в универ. А еще я училась в очень классном кафе, про которое расскажу в этом видео. Просто я была в восторге, мне очень понравилось. Но подробнее уже к концу видео. Так, всем привет! Сегодня вторник. И сегодня у меня первая презентация. Значит, система какая? У нас получается презентации распределены по всему аля семестру. То есть вот сейчас мы заканчиваем первый учебник, грубо говоря. Один семестр делится на два учебника. Значит, у нас сейчас прошли все презентации, я буду последняя вообще из всего класса. Потом, значит, у нас будет серединный экзамен, когда мы закончим учебник. Скорее всего, это на следующей неделе. Надо будет посмотреть по датам. И все, потом получается, мы переходим на следующий учебник. Потом в конце уже сдаем его. Вот, я на самом деле не, не переживаю насчет презентации, но ну, все равно так чуть-чуть волнительно, раз она первая, так сказать. Вот, я готовлю правые паруса. Если что-то получится записать, то я подзапишу, если нет, то нет. Вот, и что я еще хотела сказать? Я хотела сказать, что сегодня вторник, и у меня очень такой предвещает очень активный день. Значит, по плану я сначала встречаюсь с одной девочкой, потом я встречаюсь с подругами, да, которых вы видели в предыдущем видео. Мы пойдем в караоке, потом что-то вечером еще ночером, точнее, замутим. и в общем, А потом в среду Алиночка поедет на учебу и, наверное, будет мне очень весело. В общем, вот так. все покажу. Так, ну, собственно, вот так вот закончила я свою презентацию. Звука, естественно, не было, но вы видите, что я счастлива и вроде бы всем понравилось. Так, привет! Я редко, конечно, выхожу в эфир, так сказать. В общем, чем хочу поделиться. Я уже рассказывала. А может, это было в Телеграме. Ладно, не суть важно. У меня же я тут познакомилась с двумя девчонками-кореянками. И одна и у меня же был день рождения. Всем спасибо за поздравление. И одна из девочек подарила мне подарок через каток. Я вообще, блин, это первая моя доставка вообще в Корее. И первый подарок через каток. И я вообще... Да, в общем-то. Короче, сейчас я его открою. Это не что-то такое супер большое и так далее, но это вообще очень меня радует. А -а -а, Алиночка будет открывать подарочек. О, капец. Ой -о, осторожно. Клёвая. Блин! Ой! Я в восторге! Это типа подушечка! М -м -м. Круто! Всем доброе утро! Ну, сейчас, где мой телефон, что хочу сказать, сейчас у нас на часах 7.35, и, в общем-то, Алина только пришла домой, и получается в 9 часов у меня начинается корейский, а потом у меня еще работа, 7 уроков, ну, может быть, 6, посмотрим но вот так, и у меня дилемма на самом деле, пропустить сегодня уроки или пойти и пострадать, потому что я не спала, давайте сейчас фидбэки Красиво-хлоп её Эростей новость такая, в итоге я не пошла в универ, на это есть два обоснованного, два обоснованного факта, господи, даже три наверное первое, это мое первое отсутствие, что допустимо, а, по моему 6 или восемь, по моему нельзя, а, второе как бы больше не предвидится такого внезапности такой. Третье, значит, поскольку, ладно, четыре причины. Третье, значит, поскольку у меня сейчас, сегодня еще семь уроков, да, то есть я преподаю корейский язык студентам из России, моим ученикам и вот такое, да, если у вас вдруг возник вопрос. Поэтому, скорее всего, я бы, наверное, не вывезла эту коляску. Я думаю, хотя конечно, молода, красиво полносил, но, видимо, не такой степени. И э, четвертый момент, это я подумаю, что пурамепта. Да. Э, типа, не будет толку, если я схожу и буду просто тупо сидеть и такая не отуплять вообще, что происходит, чисто как бы для галочки. Нет смысла, мне кажется, и, Ну, я, я посчитала так, что смысла нет. Ну и мы прошли книжку сегодня. Вот, мы с, с завтрашнего дня начинаем новую книжку, вторую часть. Поэтому там, в принципе, только повтор нечего делать. Поэтому я сама это все повторю. Ну, скоро Ленинский экзамен. Поэтому в четверг Леночка будет учить сидеть. Ну, уже что-то начинать учить. Наверное, что-то и покажу вам. Вот так. Ну, погуляла, Ленинская хорошо. Ну, вы видели. Мне так понравилось. Я почувствовала себя такой, типа, молодой студенткой. Вот, было весело. Поэтому вот так. Вот как-то так проходит моя неделя. Но это, если честно, исключительная неделя в этом плане. Поэтому вот. Значит, учиться я специально поехала в кафе учебное, и это просто было восхитительно. Ну, во-первых, там 9 этажей, и на каждом этаже своя какая-то атмосфера. Вот это вот то, что вы сейчас видите, это как раз этаж, куда ты заходишь, снимаешь обувь, надеваешь тапочки. Заказ нужно сделать на 8-9 этаже. Это второй этаж. Но ну, мне очень понравилось там учиться, очень круто. На 9-8 этаже вообще-то вид на реку Ханган. Я не знаю, почему не записала. Есть, конечно, фоточки, это все в Телеграме. И я там получилась, мне очень понравилось, я думаю, что я буду туда еще ездить. Адрес я оставлю в описании к этому видео, и поскольку это уже видео подходит к концу, не забудьте поставить лайк, подписаться, комментарий написать, потому что нас уже почти тысяча. Я думаю, что, наверное, даже когда это видео выйдет, уже будет тысяча, и... Естественно, на 1000 у нас будет стрим. Я уже думаю, чтобы такого классного сделать. Всем спасибо, всем пока.